Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Бэйби или на канале Видео Baby Life? У нас два канала, обязательно подпишись на оба. Все ссылочки в описании. Ребят, сегодня будет самый жестокий пранк, который был на нашем канале. Я надеюсь, что он вам очень сильно понравится. Если вы хотите еще подобные видео, обязательно ставьте палец вверх, чтобы мы понимали, что вам нравятся эти видео. Самое большее в жизни Лера боится пауков. Это страх номер один... У нее, ну вообще, ну это просто фобия какая-то. Она ужасно боится пауков. Не знаю, к чему это все приведет, когда она увидит этого паука. Я постараюсь сделать этот пранк интересный, сто процентов. Вы знаете, что пранки не постановочные у нас. Я не знаю, получится он или нет. В общем, смотрите обязательно до конца, ребят. Я заказал посылку на Алиэкспрессе. заказал. Вот такого офигенного паука, которого вы сейчас увидите. Если вы хотите такого же купить, ссылку я оставлю в описании. Ребят, и скоро на канале у нас 1 миллион. Я надеюсь, что еще неделя, и мы уже будем вместе с вами отмечать этот миллион. Так что подписывайтесь. Подписывайтесь, те, кто впервые. Этот пранк, Лера, ты запомнишь надолго. Я тебе буду мстить. Время прошло, вы все спрашивали, почему так не было долго пранков. Ребят, ну это же уже будет подозрительно, вы понимаете, если каждую неделю вы будете смотреть пранки. Лера будет понимать и не будет реагировать, она уже поймет, что это розыгрыш. А так уже прошло какое-то время. Мы уже две или три недели не выпускали пранки. Так что ждите. Не, ребят, возьму я ножницу. Сейчас я возьму ножницу. Надо было сразу начинать с ножниц Но это же. Вау! Какая коробочка! Ух ты. Ребят, смотрите, какая коробка. Блин, еще какая-то пластинка. Зачем эта фишка здесь? Смотрите, вот он такой большой. Вот. Вот такой вот паук. Он реально, он очень похож на настоящий. Он огромный. Еще и с пультом. Это на пульте дистанционного управления. Паук ходит сам. Я не знаю, сдает ли он какие-то звуки. Я надеюсь, Лера поверит в это. Ну что? Так. Сейчас будем открывать. А, подождите, у него он еще вот здесь привязанный. Видите, какой-то проволокой. Ой! Чуть не упал. Есть, ребят. Блин, какой он крутой Даже глаза какие-то есть Ребят, вы посмотрите, какая штука Ролики, он ездит Блин, ну она может догадаться, что он... Я не знаю, он сдает какие-то звуки или нет Колесики, он Здесь надо вставлять наверное, батарейки Ребят, у меня есть батарейки, я сейчас детектор лжи Его возьму О, Боже, что это такое? Блин, он сыпется Ребят, какая-то красная еще жопа у него но он большой, реально большой. Вы посмотрите, какой паук. <свист> так, окей. Здесь есть пульт. Все, больше ничего нет. Вот такой вот пульт есть. Я сейчас возьму батарейки, мы будем пробовать его. Главное, чтобы она сейчас не пришла, потому что все накроется, весь пранк. Но я знаю, вроде она не придется сейчас. Так. Окей, сейчас вставляю батарейки. Ребят, я здесь установил камеру, вообще поставил в угол, посмотрим, как это все будет, я надеюсь, вам будет все видно, вот такой вот ракурс, ну что, ждем Леру, Фух, держите за меня кулачки, все, я пошел в комнату, буду ее ждать. Мне надо ребро намазать еще. Амерлера пришла. Как дела? Как треша прошла? Что вы сегодня делали? Занимались. Не, я понимаю, что занимались. А какие упражнения делали? Ты а, Леной сли, занималась? Ты так спрашиваешь? Как будто первый раз меня видишь. Прям мне жарко, Левр, я не знаю, как ты дошла до меня. Такая жареная. Ужасно жарко, я не могу. Посижу у тебя. Да я не буду читать. Ты что, слоны свалился? Да я не буду читать. Я хотел посидеть твою музыку послушать. Твою матч. Ты с луны свалился? Чего? Это я тебе еще свой телефон не давала. А ладно, да. Тоже ты -то не придумал. Блин. Камеру тоже жарко, Ой. да? Жарко моему мальчику. Где моя футболка? Я никто не скажет. Я тебе скажу, где твоя футболка. Где? Не, короче, наверное, пойду я лучше, Лев, покупаю. Нет. Блин, серьезно, Лев. Ты М -м. купаться уже? Где футболка? Ну так ты свои футболки ложишь. Ладно. Жарко, я не знаю. Леш, давай я короче, пойду первой покупаюсь. Не, серьезно, я просто хочу покупать. Я после тренировки тебя ничего не смущает. Ну так я понимаю, я весь мокрый. А? Чего ты? Жара жесть. Я пойду, блин, на это сполоснусь хоть, блин, ухим на Папа. А? Что такое? Что? А что это такое? Это приколы. Так это он же не настоящий. Ты что гонишь, Лера? Это не настоящий. Ты что, поливать на эту хрень? Это игрушка вообще. Уйди! Уйди! Да это игрушка. Уйди, сказал! Это не гони, что ты кричишь? Боже, что ты такая ссыкливая? Это игрушка, смотри, потрогай. Боже, вся мокрая. А что ты делаешь, блин? Боже. Ты прикалываешься, дерьмо. Да хамер перепугался. Что ты делаешь? Ты весь мокрый теперь, блин. Ты Это смотри, игрушка. Я не боюсь. Это игрушка. Это не... что ты делаешь, блин? Это игрушка, обычная игрушка. Посмотри с колесами. Тебя убьет. А? а что ты поешься? Ух сыкло. ничего не смущает. Это простая, обычная игрушка. Тебя ничего не смущает? <смех> Нет, ничего не смущает. Я думал, ты додумаешься вообще. Ты знаешь, что я их боюсь. Это игрушка. Лера, не кидайся. Ну что ты делаешь? нас все мокрая. <смех> да, да ладно. Жесть. Блин, не купайся. Я Спасибо, она дум... купалась. Лера, это... На, возьми попробуй. Попробуй в руки. Не хочу. Он что, похож на настоящего? Я тебе, пацану, по городу спать будешь. Почему настоящего. Хочешь? Хорошо, подсунешь мне настоящего. Это не настоящий паул. Ты знаешь, что я боюсь, я маленькая, мне уже истерик. Можешь вон туда в камеру посмотреть, видишь, там камера не <смех> Так что успокойся, угомонись, иди, все, иди купайся. Блин, ребят, я весь мокрый. Я говорю, это игрушка. Смотри, потому что все в этом в пухе будешь. У меня все руки в него, это фигня, блин. Да ну что ты делаешь? Что ты как... делаю? а что я делаю? Иди купайся. Я решил Ваня тебя пранкануть. Ребята, я надеюсь, что пранк получился. Ване тоже была камера? Ване не. Я не снимал, жалко, что я не снял просто. Мне надо что было Ване на камеру. Ну что, ну найди. Найдешь камеру, найди. Все? Я говорю, я не снимал, мне надо было. Я хотел тебя отсюда пранкануть, я на эту камеру снимал. Я тебя не, не снимал там. Ты ж мокрая стоишь. Выходи, короче. Иди сюда. Иди ты что-то покажу. Да иди сюда, говорю. Иди сюда, шо. Ну и что? Ну стоит. Пошли. Пошли, все. Ребят, я надеюсь, получился этот франк. Я тебе хочу. Так иди купайся. А кто тебе мешает? Мне камера, ничего, и ты мне вообще мешаешь. Ребят, я выключаю.